покупателем компании Фаберлик единственной компании fast fashion на рынке прямых продаж. Только у нас обновление ассортимента несколько раз в сезон мы дадим тебе и твоей семье возможность каждый день выглядеть стильно и ухоженно. А главное мы сделаем это доступным для твоего бюджета, ведь сразу после бесплатной регистрации и оплаты первого заказа ты моментально получаешь 15% от его суммы обратно на свой счет. И сразу можешь тратить деньги на оплату другого заказа уже в следующем каталоге твой кэшбэк вырастет до 20%. Ну а если ты станешь нашим постоянным покупателем, то уже на седьмой каталог с минимальными заказами будешь получать максимальный 26% кэшбэк. Кстати, стать постоянным нашим клиентом труда не составит. В магазин ходить больше просто не захочется. Ассортимент продукции поражает своим разнообразием. С Фоберлик ты забудешь про салон красоты и сможешь проводить все процедуры дома. С нами можно не только ухаживать за лицом, телом и волосами, но и красиво одеваться. При этом успевать быть отличной хозяйкой в доме. Сегодня у нас уже более 16 категорий товаров и более 5000 наименований продукции. Познакомимся с твоим будущим любимым интернет-магазином. Уходовая косметика у нас представлена как продуктами массового спроса, так и инновационными люксовыми средствами. Она рассчитана на любой возраст, тип кожи и кошелек. Благодаря уникальной запатентованной Фаберлик-формуле, наши средства способны проникать в самые глубокие слои кожи и доставлять туда необходимые для нашей красоты ингредиенты. Одни притягивают в кожу кислород из воздуха, другие восстанавливают в ней нормальное кровообращение, а третьи защищают и снимают воспалительные процессы. Неудивительно, что на рынке нет аналогов линейки наших кремов и кислородной косметики в целом. Мы также предлагаем все, что необходимо для ухода за волосами. Шампуни, бальзамы и маски удовлетворят потребности и капризы любых волос. Фаберлик. Вы найдете средства для специального ухода, которые помогут решить проблемы даже с выпадением волос и перхотью. А еще краски, оттеночные шампуни и все для создания идеальной укладки. Ухаживать за телом с Фаберлик просто и приятно. В ассортименте есть все, что необходимо. Средства для ванны и души, депиляции, интимная гигиена, уход за полостью есть даже средства из домашней аптечки от головной боли, растяжений и интенсивных физических нагрузок. В нашем каталоге представлены все средства для дневного и вечернего макияжа. Декоративная косметика производится на крупнейших фабриках Европы, Франции, Германии, Японии. Это уникальная возможность пользоваться косметикой класса люкс за приемлемые деньги. Любой аромат от Faberlic – это идея, разработанная парфюмерами эксклюзивно для нас. Все наши задумки воплощают в жизнь такие звезды мировой парфюмерии, как Пьер Бурдон, Тома Фонтен. «Дельфин Лёба». В нашей коллекции более 50 ароматов на любой вкус от легких цитрусовых до теплых восточных, нежных цветочных до сладких гурманских. Есть парные ароматы для него и для нее. Наши парфюмерные композиции наравне с известными брендами ежегодно получают высшие награды международного уровня. Для мужчин в нашем каталоге присутствуют расширенные серии продукции парфюмированные шампуни и гели для душа, средства для бритья и дезодоранты, парфюмерия. А с недавних пор мужскую половину наших клиентов радует и новая автомобильная косметика и аксессуары. Про детей мы тоже не забыли, ведь современные дети любят играть во взрослых. При этом мамина косметика не предназначена для юной кожи. Мы решили эту проблему и создали безопасную серию для детей по уходу с самого рождения и дошкольного возраста. Мы используем пищевые красители и ароматизаторы. Все средства гипоаллергенны. Косметика для дома в включает в себя средства для стирки, мытья посуды и чистящие средства для любых поверхностей. Основой являются натуральные растительные масла, природные минералы и фруктовые кислоты. Слоты. Все средства биоразлагаемые и безопасны. Косметика моет, ухаживает, помогает вещам сохранить первоначальные свойства. Поверхности и посуду блестят как новые, одежда не линяет. Наши средства концентрированы, благодаря чему желаемый результат достигается меньшими дозировками. Суберлик ваш дом будет не только чистым, но и стильным, а готовка станет любимым занятием. В каталоге полно удобных кухонных гаджетов, которые сократят время рутинной резкие сушки и помогут блюдам не пригореть. А еще украсят кухню так, что творить вкуснотищу здесь будет одно удовольствие. Компания Faberlic заботится не только о красоте, но и о здоровье. Согласитесь, красота невозможна без здорового образа жизни. Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов для здоровья и функционального питания. Каши, супы, бальзамы, кисели, коктейли, чай, кофе, какао, витаминно-минеральный комплекс. Вся продукция без ГМО, сахара, глютена, холестерина и искусственных ароматизаторов. Предназначена она для обогащения рациона питания, а курсовое употребление продуктов поможет сохранить здоровье и продлить молодость и, конечно, управлять своим весом. Ведь все мы разные, одним необходимо снизить вес, другим набрать недостающий. Для этого разработано три программы – перезагрузка, ускорение и разгрузочный день. В продаже для вашего здоровья есть и популярные медицинские аппараты ДЭНО эффективно используемые для физиотерапевтических процедур. Аппарат серии Денос подразделяются на универсальные медицинские приборы и специализированные. Универсальные Деносы предназначены для лечения широкого круга заболеваний, а специализированные для решения одной конкретной проблемы. Например, коррекция артериального давления, косметологии лица, лечение заболевания спины или позвоночника. И, конечно, в каталоге вы найдете одежду. Все для создания модного образа. От элегантного платья и белья до модной сумочки и колье. Каждые три недели коллекции Фаберлик обновляются, создавая модели по доступным ценам мы открываем двери каждой женщине в мир красоты, моды и элегантности без ущерба семейному бюджету. Ультрамодные принты оттенки, выразительные детали отделки в сочетании с женственными силуэтами прекрасно смотрятся на фигурах любого типа. Следить за последними тенденциями в индустрии красоты и моды нам помогают эксперты с мировым именем – дизайнеры Алена Ахмадулина, Валентин Юдашкин, Александр Рогов. Наши коллекции распродаются со скоростью «одно платье в секунду». Но и нижнее белье не оставит вас равнодушной. Это нежные, комфортные, соблазнительные изделия отличнейшего качества. В ассортименте аксессуаров от Фаберлик стильная бижутерия, удобные косметические сумочки, ремни на любой вкус. Фаберлик поможет вам подобрать и обувь для своих нарядов, от классических шпилек до балеток и даже кроссовок. У нас вы найдете все для того, чтобы ваши ножки вызывали восхищение. В коллекции детской одежды Фаберлик разрабатывает дизайнер из Италии Джермана Травата. За ее плечами многолетний опыт в индустрии детской моды и успешное сотрудничество с такими домами мод как Max Mara, Kika и другие. Одежда для детей удобно сшита из натуральных тканей с использованием экологичных красителей, модная, разнообразная и доступная по цене. Фаберлик есть и мужская одежда, базовые модели ярких цветов и универсальных силуэтов, много натурального хлопка. Мы сделали мужскую одежду комфортной и стильной, создавая ультрамодные детали, не забыли об удобстве, так что покупки в Фаберлик полюбит вся ваша семья. Скорее регистрируйтесь. Для этого скиньте тому, кто показал вам это видео, свои данные для прохождения бесплатной регистрации. Фамилию, имя, отчество, дату рождения, мобильный телефон, город проживания и электронную почту. После регистрации вы сможете не только приобретать продукцию, получая кэшбэк, но и участвовать в подарочных программах для наших покупателей. К примеру, стартовая программа для новичков рассчитана на 9 шагов. 9 каталогов. Первый шаг – это гарантированный бесплатный подарок за сделанный первый заказ. Шаги со второго по девятый – это наборы лучших продуктов «Фоберлик» по фантастически низким ценам, со скидкой до 90%. Кроме того, вы сможете участвовать в другой накопительной программе Фаберлик Клуб». По ней за все свои заказы вы будете получать призовые бонусы, а потом обменивать их на замечательные подарки. Чем больше покупок, тем больше призовых бонусов и тем больше подарков. Согласитесь, приятное дополнение. Вы делаете эти заказы, а вам возвращают часть денег и дарят подарки. Мы ждем ваши регистрационные данные прямо сейчас. Мы расскажем вам, как пользоваться каталогом, размещать заказы и забирать их в любое удобное для вас время и удобном для вас месте. Добро пожаловать в мир стиля и красоты!